Всем привет! Меня зовут Виктор Богомазов. Мысли об инвестициях мне пришла как и многим инвесторам после того, как я начал задавать себе вопросы, работая по найму. Как так получилось, что я ничего не накопил? Как так получилось, что я трачу больше, чем я зарабатываю? Как так получилось, что я завишу от чужих решений? Участвуя во встрече инвесторов, я услышал кейс мурманского коллеги Алексея Шмакова о доходных гаражах в Мурманске и решил проверить, сработает ли эта тема в Московской области. И таким образом... Начал мониторить рынок, начал смотреть, какие гаражи продаются, за сколько теоретически их можно сдавать. И купил два гаража. Сколько такие гаражи могут стоить? Надо четко понимать, что гаражи есть нескольких видов. Есть, ну, грубо говоря, есть капитальные гаражи, есть металлические гаражи, вот как в том числе тот гараж, который у меня за спиной. Моя аналитика показала, что самое выгодное это покупать металлические гаражи, потому что они очень дешево стоят. Вот этот гараж, например, я купил за 100 тысяч рублей, а гараж в мытищах я купил за 60 тысяч рублей. Сколько времени уходит для того, чтобы купить и сдать гараж в аренду? На два гаража у меня ушло 26 дней, но надо сказать, что я не особо напрягался, я занимался ими параллельно со своей основной деятельностью, никуда не торопился. Вот не торопясь, у меня ушло 26 дней на то чтобы их купить и сдать в аренду и основное основное правило для того чтобы сдавать в аренду быстро нужно делать это заранее то есть нужно искать потенциальных арендаторов заранее еще до сделки до того как ты гараж покупаешь и если ты все сделал правильно то ты можешь или прям в этот же день в день сделки либо там в течение 2-3 дней после сделки купить гараж и сдать гараж в аренду быстро Сколько приносят гаражи? Вот этот гараж, как я уже говорил, я купил за 100 тысяч рублей, сдается он за 5 рублей в месяц. Из всех расходов здесь это платеж в гаражно-строительный кооператив в размере 650 рублей в месяц. Соответственно, чистыми здесь 4,350 выходит. Второй гараж я купил в Мытищах, стоит он 60 тысяч рублей, сдается за 5 рублей. Чистыми там получается 4,400 в месяц. Эти гаражи оба и в Одинцово, где мы сегодня находимся и в мытищах, я взял в кредит на 5 лет, по-моему, что-то или под 11, или под 12 процентов, плюс-минус. И получается, что платеж по кредиту составляет по каждому гаражу 2 300-2 400 в месяц. Соответственно, это меньше, чем гараж приносит чистыми. И этот эксперимент показал, что этот актив, он реально доступен каждому, любому, ну, я, по крайней мере, так считаю, что любому могут согласовать такой кредит в размере 60 тысяч или 100 тысяч рублей. Мне очень нравятся гаражи тем, что с такого актива очень удобно начинать новичкам, у которых пока нет миллионов миллионных капиталов, больших капиталов, но которые хотят с чего-то начать. Это достаточно безопасный актив, который очень просто запускается. И для новичков он очень хорошо подходит. Более того, у него достаточно высокие годовые проценты. Если вы посчитаете, сколько я получаю с этих гаражей, то получится что доходность стремится к 100 процентам. Для тех, кто принимает сейчас решение инвестировать или не инвестировать, обратить внимание на этот замечательный актив на доходные гаражи. Это достаточно хороший старт. Это очень хороший актив, с которого можно начать. Гаражи замечательный актив для того, чтобы начать. Безопасный с высокой доходностью и с низким порогом входа. Вот вам хороший замечательный пример, с чего вы можете начать. Главное действовать.